Приветствую вас, друзья, на канале индекс рейт. Анализ рынка на сегодня, 28 сентября 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем главную криптовалюту, а также посмотрим главный альткоин.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 Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает отметочку 20%. Давайте посмотрим на доминацию. 65 показывает нам индикатор Аль-Сезона. Мы немножко прирастаем в сторону альтсезона. Но в принципе в последнее время я бы это назвал больше нейтралитетом некоторым. С отметки 50 до 60 мы двигаемся несколько последних дней. Давайте сразу посмотрим на график и посмотрим на доминацию биткоина. Обратите внимание, мы двигаемся сейчас немножко прирастая. Чуть-чуть отскочили после нескольких дней падения. И сейчас пытаемся двигаться к уровню Fibonacci 40. 47 Немножко остываем, видим по индикатору Market Cypher B У нас есть некоторая перегретость уже по волне моментума. И также у нас есть перегретость по цене средневзвешенной объемом Это желтая волна Vivap. Хоть мы и подрисовали зеленый кроссовер, но мы чуть-чуть перегреваемся Я думаю, что еще какое-то время мы можем вот так в боковичке побыть После этого опять двинемся покорять эту отметку 4147 я имею в виду по FIBA Давайте посмотрим 6-часовой отрезок Да, видно на 6 часах, что мы сейчас рисуем свечу неопределенности это связано с тем, что у нас есть некоторые разнонаправленные движения по волнам и цене средизвестного объема. По волнам моментума я имею в виду. Давайте также посмотрим, что у нас с ликвидациями. За последние 24 часа у нас ликвидировано 60 780 трейдеров на общую сумму 163, почти 164 миллиона долларов США. И потери несут в основном лонговые позиции. Также посмотрим, что у нас в соотношении коротких и длинных позиций. Также за последние сутки. У нас доминируют шортовые позиции 51,23% доминации. Из важного, что ожидает рынок сегодня и в ближайшее время, я уже говорил в последнем обзоре. На сегодняшний день у нас выступление главы Федеральной резервной системы 17.15 по Москве. Здесь речь пойдет у нас о выступлении Джерома Пауэлла на 10 ежегодной конференции сообщества банковских исследований, которые спонсируются Федеральной резервной системой, а также некоторыми другими надзирающими и контролирующими организациями Соединенных Штатов, в том числе конференция органов надзора за банками штатов, Федеральной корпорации по страхованию и некоторыми другими. Здесь речь идет об объединении сообществ банкиров, ученых, политиков, различных регуляторов и так далее. И все это направлено на исследования банковского сектора и банковского дела. Внутри Соединенных Штатов Америки Я не думаю, что это сильно повлияет как-то на рынок Но я также не думаю, что Паул скажет что-то новое Исходя из последних его комментариев и выступлений Также в ближайшее время у нас стоит обратить внимание Что у нас будет число первичных заявок По получению пособий по безработице Кто смотрел последний видеообзор он знает о том, что этот показатель сейчас один из наиважнейших. Мы посмотрим, что будет по этому показателю завтра, а также у нас глобально основные ожидания по безработице направлены на пятницу 7 октября, где будет показатель по уровню безработицы за сентябрь. Также примерно в этот же период Чуть-чуть попозже у нас будет заседание Федеральной резервной системы, которая будет устанавливать новую ключевую ставку. Также хочу обратить ваше внимание на очень интересный фундаментальный показатель. На лук into Bitcoin вы можете посмотреть более подробно этот чарт. Здесь речь идет о том, как выглядит биткоин в глазах долгосрочных инвесторов за двухлетний период можно по этому индикатору определять потолок и дно рынка индикатор достаточно редко ошибается но индикатор предназначен именно для глобальных инвестиций это не сегодня не завтра не сейчас здесь индикатор показывает исключительно цикл в котором находится криптовалютный рынок оценивая естественно главную криптовалюту биткоина. обратите внимание пики рынка это пересечение красной кривой дно рынка пересечение зеленой кривой обратите внимание мы достаточно глубоко и уже достаточно давно, как минимум, на мой взгляд, если смотреть предыдущий медвежий такой цикл глобальный 2015 -го года, уже находимся за зеленой кривой. Это означает, что сейчас мы глобально формируем дно медвежьего рынка и уже не за горами тот день, когда мы, конечно же, вернемся к восстановлению и к росту, и цикл будет завершен. Можно также обратить внимание еще на один интересный чарт. Здесь вы можете посмотреть его на chartswbull.com. Все ссылочки также в описании на эту платформу. Здесь речь идет о майнерах, о сложности добычи биткоина или о кривой сложности биткоина. Это о том, как майнеры, будучи главными медведями на рынке, влияют на цену биткоина. И обратите внимание, когда эти кривые сужаются, находятся в очень плотном таком сужении, такой консолидации между собой биткоин начинает расти это происходило и здесь и здесь и вот здесь обратите внимание и посмотрите как мы выглядим сейчас Кривые очень сильно сузились, находятся в консолидации и это еще один из признаков того, что формирование дна рынка продолжается и скорее всего где-то уже не за горами. Конечно же это может не завтра будет не послезавтра, может пройти неделя, может пройти месяц, может даже пройти несколько месяцев, поскольку эти индикаторы и прошлый и этот, который я сейчас обозреваю, они о долгосрочных инвестициях. Обратите внимание, здесь кривые за 200 дней, за 128, за 90, за 60, то есть здесь перспектива. Не в краткосрочной динамике, а в долгосрочной, но в любом случае мы находимся сейчас однозначно на дне рынка и достаточно глубокой просадки. Также хотел бы обратить ваше внимание на индекс доллара США. В последних обзорах мы с вами ожидали отметочку 112, мы ее прошли. В последнем обзоре я говорил, что нам необходимо прорваться через уровень 113, это пунктирная трендовая паутина, и прорыв этого уровня отправит нас уже в зону 117, которую я первично ожидаю, Это 116 и 117. Здесь уровень глобального фиба 117,64 и также пунктирная трендовая паутина находится на отметке 116,69, 116,70 примерно. Соответственно, если мы прорываемся через эти уровни то дальше направимся уже покорять следующие отметки это на уровне 121 и далее на уровне 125 и выше уже 128 но обратите внимание что по волне моментом у нас происходит загиб потихонечку остываемся, на средневзвешенной объемом уже снижается и также индикатор кок нам показывает что мы где-то уже в максимальных значениях значит коррекция нам потребуется но активный зеленый денежный поток без намека на сужение на дневном таймфрейме говорит о том что после какого-то коррекционного снижения мы можем по-прежнему двинутся вверх, и 6 часов тоже намекает на развитие зеленого манифлоу и некоторые стагнации, которая потребуется для коррекционного какого-то чисто технического движения. Давайте сейчас сразу же посмотрим, что у нас происходит на основных фондовых рынках. Обратите внимание, что биржи закрылись немного в отрицательном значении по S&P и промышленному Dow Jones и чуть-чуть прирастали по высокотехнологичному сектору, который нам в первую очередь необходимо отслеживать. Если посмотреть на дневной таймфрейм по основному пенч-марку фондового рынка S&P 500, мы видим, что понижающаяся динамика продолжается, но на дневке мы потихонечку начинаем остывать, потому что волна моментума чуть-чуть ослабевает. И также стоит обратить внимание, что цена средневзвешенного объем тоже двигается снизу вверх, поэтому какое-то коррекционное движение возможно потребуется. И если мы не прошибем 3800, то мы снова откатимся и двинемся на 3500, а дальше у нас 3200 и 3000 ближайший. Также если посмотреть на недельный таймфрейм, то индикатор Кок нам показывает продолжающуюся, понижающуюся динамику и она пока еще не завершена. Точно так же на недельном таймфрейме выглядит и высокотехнологичный сектор, с которым мы в большей степени коррелируем. Тоже красная динамика по трендовому индикатору. Также кобы двигается в нисходящей динамике. Есть у нас попытка оттолкнуться сейчас, возможно, на маркет Сайферби, но после этого отскока, если не прошибаем 12400, то уходим вниз уже куда-то примерно в зону 10. Переходя к биткоину, сразу же бы хотел обратить ваше внимание на вот этот график, причем я его показывал ранее. Это месячный таймфрейм. Обратите внимание, я беру оценку по индикатору Market Cipher именно по уходу волны Моментума вниз с нулевых значений. С момента ухода в 2014 году и до выхода этой волны в 2015, а также до подсветки зеленого кроссовера окончательного, происходило... 365 дней с момента подсветки зеленым кроссовером то есть появление зеленой точки на внизу на волне моментума и до выхода волны через нулевое значение произошло 61 день обратите внимание то же самое примерно происходило с ноября по соответственно июнь 2019 года то же самое имеется в виду подсветка кроссовером зеленого цвета и выход волны с нуля прошло 61 день за весь период был у нас отмечен 212 днями и стоит обратить внимание что среднее значение между вот этим движением и вот этим примерно 276 дней по среднему значению выход волны вверх у меня установлен примерно на начало 23 года где-то в районе февраля 61 день и подрисовка кроссовера это в декабре 2022 года то есть уход в нормальную повышающуюся динамику но формирование дна то есть уход свечами как вот здесь в некое боковое значение и в свече неопределенности у нас Сможет еще продолжаться некоторый период времени. То есть 1-2 месяца до появления кроссовера. Больше похоже на 1 месяц, может быть полтора. Если я правильно оцениваю примерно движение по такой оценке, технической чисто оценке MarketCypher на месячном периоде, то где-то не за горами тот момент, когда мы нарисуем все-таки уровень капитуляции, я все еще ожидаю отметку. В зоне, в ближайшей зоне, это конечно 15, 14, 16, где-то вот здесь. Ну и если смотреть на дневной таймфрейм, то что происходит у нас, сейчас, то мы с вами видим однозначную понижающуюся динамику. У нас идет понижение по максимумам и понижение по минимумам. То есть это означает, что мы все равно еще двигаемся в нисходящей тенденции. И также у нас на дневном таймфрейме, обратите внимание, цена среднезвешенный объемом сейчас пытается пересечь нулевое значение сверху вниз. Если это произойдет, то мы опустимся чуть-чуть глубже. После этого я не исключаю какое-то V-образное отскок вверх, после чего мы снова уйдем на дополнительную капитуляцию. Рынок пока слабый. Сейчас публикуются также в телеграм-канале данные Glass Note по... Ходлером по крепким рукам, имеется в виду долгосрочным держателям, а также по краткосрочным держателям. Обратите на это внимание, вчера в том числе был пост о по резюме Glassnode, Glassnode Insights, где аналитики до сих пор считают, что крепкие руки продолжают удерживать активы, а рынок сейчас движется в основном из-за краткосрочных держателей, то есть из-за новичков, и из за спекулянтов. И, конечно же, пока долгосрочные держатели не капитулировали, я думаю, что рынок будет продолжать нисходящую тенденцию до формирования окончательного дна и окончательной капитуляции именно крепких рук. По крайней мере, так происходило все предшествующие периоды. Если посмотреть на 6-часовой таймфрейм, то мы немножко затухаем, у нас возможен отскок, цена среднеизвестная объемом вверху, но нисходящая динамика однозначно продолжается, и ближайший уровень поддержки у нас сейчас рисуется где-то на отметке 18,5, 18,461 461. пивот на индикаторе Market Cipher SR. И я думаю, что после того, как мы сформируем... Дальше нисходящую динамику, завершим движение по когу, в любом случае остановимся на одном из уровней FIBA здесь по этому индикатору, у нас будет попытка отскока обратно к 19600-19500, потому что выход и попытка закрепиться выше вчера не увенчалась успехом. Это означает, что предыдущая поддержка предыдущего all-time high максимального значения рынка в 666 по спотовым ценам биржи Bitstamp у нас сейчас выступает глобальным сопротивлением. Ну и если смотреть интродэй, стратегии, то сейчас разнонаправленная динамика. На двух часах у нас есть намек на то, что мы порастем. Но рынок находится в высоком риске, потому что хоть свеча и зеленая, вивап находится в отрицательном значении. Соответственно, мы должны понимать, что цена среднеизвешенной объемом все еще в падении. И уход вверх у нас вероятен, но подтверждений этому нет. Я думаю, что примерно такая же история на часе у нас была вот-вот недавно и только сейчас. На небольшой коррекции сегодня удалось зайти в лонг. Чуть-чуть отработали по линку. Поэтому, если кто-то поймал эти краткосрочные движения, молодцы. Что касается эфира, на коротких часах эфир выглядит точно так же, как и биткоин. Зеленый денежный поток на часовом таймфрейме, также максимальное значение в сопротивлении 21 экспоненциальной скользящей. И мы видим, что попытка прироста, возможно, еще будет. Может быть, даже прорыв или уход чуть повыше к точке пивот. 1340 цена там примерно, 1339 и 90, Ну, 1340. Ну, и если мы посмотрим дневной таймфрейм также по эфиру, с учетом того, как выглядит рынок в целом, то мы видим, что да, у нас есть намек на то, что мы пытаемся прирастать. У нас индикатор КОП показывает зеленую динамику. Да, у нас и волна моментума отрисовала кроссовер буквально недавно, 23 сентября. И сейчас трендовый индикатор Булл ТВ тоже заворачивается и двигается вверх. Но обратите внимание, при всем том, что он заворачивается и двигается вверх, мы рисуем красную светочку Хайканеша. Здесь она у меня серая, но в целом речь идет о медвежьей свече. Это связано с тем, что у нас хоть цена и пытается вырваться по моменту вверх, средневзвешенный объем двигается сверху вниз. И у нас однозначный флэт. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел сегодняшний обзор до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями. И не забывайте подписываться на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Rate И до новых встреч.